Чё ты сидишь там? Я тебя вижу, сука. <заквачу> Иди сюда, я отпущу тебе грехи. Теперь налево. Вот, налево, ты налево быстрее, во. закрывай.